Совершенно очевидно, что власть искала провокаторов в разных в разных кругах, потому что динамика митинга, ну там помнишь, вот это, вот это да. 24 декабря, она была шум удивительной. И, к сожалению, вот, это, вот эту динамику не использовали. Принципиально, а что считаю? можно было сделать? Вот повороты момента митинга, безусловно, стали слава Навального. Мы можем сейчас пойти на Кремль, мы можем заблокировать ЦИК, но мы этого делать не будем. Точка. Все. На этом протест движение завершилось. Надо было... Вот этот вопрос. У вас есть инициатива. Что вы можете сделать? Вы не можете, конечно, там все задавить, но тем не менее, я к этому моменту имел уже довольно большой опыт общения с ОМОНом. Я просто видел, как они себя ведут. Вот в тот момент они чувствовали себя очень растерянными. Вот, значит, они прятались в метро не только от холода, а потому что в целом они были не готовы к конфронтации. Не будем звать, Медведев формально еще был президентом. Никто не знал, куда все пойдет. Власть была явно не готова к этому. Значит, первое можно было легко начинать стояние то есть на площади такой мини майдан делать Ну осталось бы может быть там я не знаю пять или 10 тысяч человек но в тот момент но мы в то же время говорим о, о, о сахаровской площади на сахаровской площадь это да, как, да, да. А, ну, изолированный изол мы говорим про мы говорим про со, про, про создание как бы вот протестного протестного центра И там потом Значит, был окупая бай не, не, не окупая а, бай, это уже, нет, после это вот сейчас это, динамика уже пропала окупая бай это были отдельные попытки знаете когда все хорошо Дорогая ложка к обеду. То есть, на деле окупая бай, это были уже такие последние сполухи вот этого протестного движения. Уже инициатива была утеряна. Не надо забывать, что Путин уже как бы вернулся триумфально. То есть, как бы для... тема во многом закрылась. То есть, мы потеряли, потеряли тот потенциал, который, который существовал как быть, в, в, в, еще в декабре. А, а, второй вариант – блокировать цикл. Я считаю, что в тот момент власть была не готова к прямой конфронтации. И надо сказать, что для многих людей вот, например, ну, то, что, например Константинов говорит, что а, после этих слов Навального как бы вдруг происходит как бы просто, такой, как, значит, просто от, отток волны. То есть многие там, среди националистов говорят, ну не, ну все, что ждать, как это не пойдем. Чувствовал, что динамика была на нашей стороне. То есть, а, люди, то есть, вот, люди же, в общем, реагируют так: я готов чем-то рискнуть. Но я должен понимать, что а что будет в конце? Какой-то протест недостоящий. Знаете, давайте разойдемся и соберемся в следующий раз 4 февраля. Я говорю, подождите, куда, мы, куда, мы, как, куда расходиться вообще? Надо нам да, это самое. Вообще-то надо что-то делать. Но... В феврале мы тут все соберемся, все. Действительно, в феврале была еще большая демонстрация, то есть численно февраль был даже больше, чем Сахаровский проспект. Я думаю, что там, может быть, там, если на Сахаровском было там 100, 110, 120 тысяч, то в феврале может быть было там 130, 140 тысяч. Действительно было очень много. И действительно все собрались, отдельные колонны шли и левые, и националисты. Но инициатива была утеряна, потому что власть уже собралась, совершенно очевидно. Они уже были готовы к этому. Движение было как бы запрограммированное жестко отсекли все оппозиционные силы. Там э, впереди колонны еще бег, бегал там, Прохоров с своими людьми, который тоже, ну, просто занимался просто, естественно, там, распылением всего этого протеста. То есть, вот, как бы, э, но, что очень важно, власть организовала параллельные митинги. То есть, на самом деле, уже сводились люди, уже поклонная гора была. То есть, власть смогла сделать картинку, ты же говоришь про мифы, да? Была создана картинка, как бы, что ну, за Путиным-то еще больше народу стоит. Работяги против вот этих э, э, хомячков, как бы, да, вот. То есть, власть создала свой как бы контр, даже не миф, а это как контрпродукт контр пропагандистский. И понятно, что к февралю как бы вот запал этот весь вышел.